Привет, меня зовут Михаил Исаев, я основатель проекта Исаев Market. Мы занимаемся изготовлением мобильных верстаков для людей, которые работают на выездных объектах. Если вы давно планировали сделать у нас заказ, то сейчас самое время. Это отличный шанс получить помимо верстака еще отличный бонус. Поэтому при покупке верстака вы можете стать победителем нашего закрытого розыгрыша и получить вот такие ценные призы. Приз номер один. Это комплект системеров, состоящий из четырех штук. Вот их маркировочка. Четверка, комби-2, STF и SORT 3 Каждый из этих ящиков очень удобен и компактен. К примеру, вот в этом можно переносить какой-то большой инструмент. Комби-2 вообще отличная модель для переноски шуруповертов и какого-то расходного материала. Ну и конечно же, sort 3 Он мне очень нравится. Очень вместительный, компактный. Приз номер два это комплект инструмента от фирмы DeWalt. Кстати, это чистый американец и ссылочку на проверенного продавца я оставлю в описании. Здесь у нас находится 791 шуруповерт и 887 импакт. Вот такой маленький люфт. Также находится здесь зарядное устройство и две клипсы для одного инструмента и для другого. Все это находится вот в такой интересной сумочке. Третий приз это погружная пила Makita SP-6000. совершенно новенькая. Как всегда здесь находятся чеки, гарантия, все как положено. Вводите ссылку на наш сайт, нажимаете ОК. Попадаете на наш сайт, здесь вы можете ознакомиться с видеообзорами нашей продукции. Переходим к каталогу товара Выбираем любую версию, которая вас интересует. Версий много, поэтому выбор у вас очень большой. Давайте рассмотрим первую версию и вторую версию. Давайте все-таки остановимся на первой. Выберем 480. Нажимаем. Здесь можно посмотреть фотографии. Также рекомендую читать описание какого материала состоит стол и что входит в его комплектацию если необходимо вы можете выбрать дополнение к стаку, линейки параллельный упор здесь вы видите выбранный вами комплект и его реальную цену нажимаете на кнопочку купить продукт Переходите в корзину и оформляйте заказ. Вводите имя, фамилию, свой телефон и город. Нажимаете «Оформить заказ». Все. Поздравляю вас. Заказ оформлен. И либо я, либо наш менеджер с вами свяжемся. Розыгрыш закрытый, так как в нем участвуют только те люди, которые сделают у нас заказ на сайте с 14 по 29 декабря. Каждый клиент после оформления заказа получает свой порядковый номер и автоматически становится участником нашего розыгрыша. А сам розыгрыш мы проведем в прямом эфире 30 декабря. Ближе к дате мы оповестим всех клиентов в нашей группе ВКонтакте, поэтому рекомендую на нас подписаться, чтобы не пропустить это событие и быть в курсе всех наших новинок. Вот такой очередной приятный подарок мы подготовили вам к Новому году. Если у вас возникнут трудности с оформлением заказа, то знаете, что я всегда готов вас проконсультировать. На этом буду заканчивать. Жду от вас комментариев под этим видео. С текстом участвую. Участвуйте, выигрывайте. Кидайте эту ссылку на видео своим друзьям, коллегам. Пусть они также принимают участие. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи в розыгрыше. До скорых встреч.